Что это за корыто, да? чувак? А что это за байка? Это, чувак, вопрос. ну подсвет подбирал, чтобы тебе не ну, нравилось. Вот видишь, мы подсвет подбирались, значит, одеть. Так нам надо будет сразу ехать. Если едем, то сразу бы мы очень Так будем... что давайте сразу, ребят. Все, короче, переодеваюсь. Все, я тоже все. Ключи отдай мне. А, да. да. да. круто. Я знаю. Подкорм а а взяла. <связь> <связь> так, давайте, вы забегаете, наставляете ствол и дожидаетесь пока чувак заполнит сумку деньгами. Да. А потом уезжайте. А, Алан, зачем? Тоже с нами. Да. Я считаю, что нам надо разделить добычу на 50 на 50. Потом ну, решил. Мы это потом поехали, решим. Нет, так что поехали удачи. дайте мне ключ от байка. Какого хуя? Нету ключа, не не я же угнал этот байк. А, а какого хи? Че сюда едем. Сейчас вы не дам. Подожди, я сам Джить понимаю. Подожди, брат, ты куда едешь? Что сюда? А нам сюда точно. Вроде <свят> бы. <свят> ты уверен? Нет! Да мало куда-то заправиться поехать. В смысле? Слышишь, мне кажется, мы очень палевно выглядим, брат, Вы куда ли? Мы ли? <связь> <связь> Короче, а Алла, куда я? <связь> обратно По-моему, это с грабители. Куда? <связь> а рядом с мотелем. Ага, понял. А -а -а. Ну, туда сразу ехать или нет? Все, поехали, брат, гробин. Подожди, а ч не ехать еще? В смысле, блядь, не ехать? Так что делать-то, ехать или нет? А все, залетаем, поехали, брат, поехали! Да блять! Я его порешаю, нахуй! Так, короче. Да, брат, ну, мы никогда не были криминальными боссами. Давай, Слави. Давайте быстрее Блять, копы! Копы, копы, садись! Алла, садись в тачку! Давай уходим, уходим! блять а где, где ты этот тоннель? Едешь? Назад там надо. Сейчас я разведу этих лохов. Лохи, блядь! Ой, блять! Чуть не разложились, давай быстрее, они нас точно сейчас увидят, в гони куда-нибудь. А жесть она коптит, какое-то вало. Эээ, да. те ты еще стекла на скользь заклеены. Ч реально? Да реально. Да нахер эти стекла. А, выпьем. Вот так вот. Я тоже. На нахуй. Нахуй, стекла. Можем этот куда-нибудь в гору уехать от копов. Куда ты едешь налево надо было? Блять! Твою мать. Ой, че ли за хуйня было? Я не знаю. Блять. Ладно, давай, удачи. Давай, бабки, быстро. Давай в сумку все складывай. Только не пизди, что у тебя ничего нету. Дай кому ты пизди, что у тебя ничего нету. Давай быстрей. Все, бля, молодец. Съемываем. Хорош. Слышь, он там такую нормальную котлету отвалил. И потом посчитаем. Ага. Блять, а, олень. Твою мать, за нами тачка. Где? Вверху. Блять. В тоннель надо. Давай, спина, где тоннель здесь? Бля, так-то не этот, не близко. Я не думаю, что мы сможем по горя ехать от них. Блять! Блять! Роз! Пиздец, всех так дохуя! второй пилот, вы <мы> <не> должны он Он второй пилот, я второй пилот, да. Мы что в работы. самолете, блять? Самолет, слетай. Скажите, на вы в магазин полезли, дебилы? Сам дебил, что обзываешься? Не оскорбляйте моего брата. Господи, на работу полезли. В чем ваши проблемы? Да не. Да нахуй это работа. Не, в кайф, курить травку, грабить и кататься Давайте без оскорблений. Смысл? Так мы не вас оскорбляем. я что-то о вас не знаю. Понятно. Почему, блять, меня ведут, а ее нет? Может сам. Кому у вас нога болит? Вам помочь надо будет. Тогда сам пойду. Вы слишком быстро, блять, не помогаете. Дик, да. Что? Кого? Знаешь, У тебя дик. что Ну, Рут, так, что не так? Вы сказали полбум раз. Ты чё, Рут?